Привет, посетители палаты Немиркин! Добро пожаловать на очередное видео! Знаете ли вы, что если у вас депрессия, вы можете облегчить свои симптомы, избегая употребления определенных продуктов? Существуют различные способы лечения депрессивных симптомов. Самый традиционный способ включает в себя разговорную терапию и иногда медикаменты, но есть и другие способы помочь в борьбе с депрессией. Уход за собой и изменение привычек питания тоже могут быть полезны. Здоровье вашего кишечника оказывает гораздо большее влияние на ваше психическое здоровье, чем вы можете себе представить. Исследования в области клинической психофармакологии и неврологии показывают, что микробиота, обитающая в вашем кишечнике, взаимодействует с нейротрансмиттерами в вашем мозге и, наоборот, через блуждающий нерв. Поэтому логично, что то, что мы помещаем в наш кишечник, может влиять на наше психическое здоровье. Вот пять продуктов, которых вам следует избегать, чтобы помочь своему психическому здоровью. Номер один – Фастфуд. Статья 2017 года по иммунологии Эндрю Миллера и Чарльза Рейсона продемонстрировала связь между воспалением и депрессией. Было установлено, что высвобождение воспалительных цитокинов влияет на поведение нейромедиаторов и нейронных цепей, что приводит к плохому поведенческому функционированию. Воспаление происходит, когда что-то вызывает иммунный ответ. Хотя внешние факторы могут вызвать воспаление в вашем организме, пища, особенно фастфуд, может его усугубить. Продукты быстрого питания, как правило, содержат большое количество рафинированных и искусственных ингредиентов, которые делают вас более восприимчивыми к депрессивным эпизодам. В 2011 году была опубликована статья в издании Кембриджского университета, показала, что те, кто потребляет обработанные коммерческие хлебобулочные изделия, подвержены более высокому риску развития депрессии. Аналогичное исследование было опубликовано в 2016 году в журнале «Сприн и Линк», жареных продуктов. Отказ от этих видов продуктов может показаться немного строгим. Но если вы должны есть обработанные продукты, делайте это умеренно и разумно. Лучшее решение – найти более здоровые заменители. Второе – алкоголь. Алкоголь – это еще одна вещь, которую вам следует избегать, если у вас депрессия. Он является депрессантом, поскольку он замедляет работу центральной нервной системы. Поскольку это маленькая молекула, алкоголь может легко преодолеть барьер мозга и неврологически воздействовать на него. Он обычно сжимает ваш мозг и разрушает клетки мозга, в то время как он угнетает вашу центральную нервную систему. Кроме того, он создает помехи между рецепторами вашего мозга, что приводит к разрыву между вашими мыслями и физическими действиями. Длительное употребление алкоголя может вызвать нейрокогнитивные нарушения и нейродегенерацию. Обычно принято выпивать бокал вина или шампанского во время торжеств, но всегда пейте умеренно. Многие люди прибегают к алкоголю как механизму преодоления трудностей. Если это касается вас, пожалуйста, обратитесь к психотерапевту, чтобы он помог вам найти лучший и более здоровый способ справиться с эмоциональным кризисом. Номер 3. Соль. Соль жизненно необходима при приготовлении пищи. Она помогает подчеркнуть вкус ингредиентов и делает еду вкуснее. Кроме того, некоторые виды соли обеспечивают наш организм минералами. Однако в некоторых случаях соль, особенно поваренная соль, может быть вредна для нашего здоровья, поскольку это рафинированная соль, в которой отсутствуют минералы. Именно такая соль, которая обычно приводит к повышению кровяного давления и сердечным заболеваниям. Неудивительно, что соль может также вызывать другие осложнения. Исследования показали, что соль усиливает воспаление, вредит микробиомам кишечника и влияет на приток крови к мозгу. Употребление соли также может вызвать или усугубить депрессию и ухудшить когнитивные функции. Поэтому вместо того, чтобы посыпать пищу солью, добавьте немного соли. Вы также можете попробовать заменить поваренную соль на гималайскую или кельтскую соль, которая содержит больше минералов, чем альтернатива. Номер четыре – рафинированные злаки. Еще один продукт, которого следует избегать, если у вас депрессия – это рафинированные злаки. К сожалению, большинство наших любимых продуктов, таких как пицца, макароны и пирожные, являются виновниками ухудшения психического здоровья. Большинство коммерческих продуктов питания изготавливаются с использованием рафинированных зерен, которые не имеют или имеют очень низкую питательную ценность. В основном вы едите это крахмалистая часть зерна эндосперм. Когда вы едите рафинированное зерно вместо цельного, вы упускаете питательные вещества, хранящиеся в зародыше и отрубях. В них содержатся витамины, полезные жиры, минералы, клетчатку и фитохимические вещества. Необходимые вещества, которые нужны вашему телу и мозгу, необходимы для нормального функционирования. Эндосперм в основном содержит крахмалистые углеводы, некоторые белки, а также некоторые витамины и минералы. Хотя большинство производителей вводят в эндосперм минералы и витамины, которые они первоначально удалили, лучше всего употреблять цельное зерно. Исследование 2020 года в PAPMED, GAV, Dibora, Gibson Smith и другие показало, что те, кто ел цельное зерно, подвержены меньшему риску депрессии и тревожных расстройств. Поэтому, вместо того, чтобы тянуться за рафинированным продуктом, например, белый хлеб или белый рис, попробуйте цельнозерновой, дикий рис или кино. Никогда не знаешь, они могут стать основными в вашем рационе. И номер 5: искусственные подсластители и рафинированные сахары. Последняя группа продуктов, которую вы должны стараться избегать, если у вас депрессия это искусственные подсластители и рафинированные сахара. Они обычно поставляются в виде кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы или других заменителей, таких как аспартом, сахарин и ацисульфом. Хотя некоторые из этих подсластителей могут не влиять на количество потребляемых нами калорий, они, безусловно, влияют на наше здоровье. Чрезмерное потребление очень сладких продуктов, изготовленных с использованием искусственных подсластителей, может заставить вас отказаться от фруктов и овощей и предпочесть обработанные продукты с похожим вкусовым профилем, потому что подсластители вызывают сильное привыкание. Исследование, проведенное на лабораторных мышах, доказало, что эти подсластители вызывают более сильное привыкание, чем кокаин. Кроме того, чрезмерное потребление этих подсластителей может увеличить риск ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа. Однако самым пагубным последствием употребления искусственных подсластителей – это то, как они влияют на ваш мозг. Искусственные подсластители не только вызывают воспаление, но и могут повлиять на развитие мозга. Большинство исследований, касающихся влияния искусственных подсластителей на мозг неясны. Тем не менее, в 1987 году была опубликована статья Национальной медицинской библиотеки США и Национальных институтов здравоохранения США. Говорится о возможной связи между таким подсластителем, как аспартом, и судорогами. Было установлено, что повышенное потребление увеличивает содержание в мозге фенилаланина, определенный вид аминокислоты, которая может вызывать судороги. В исследовании не утверждалось, что подсластители являются непосредственной причиной припадков, но утверждается, что употребление аспартама может вызвать судороги у восприимчивых людей. Кроме того, в более поздней работе Арбинда, Чоудхари и других в PubMedGov исследовали нейроповеденческие эффекты аспартама и его метаболитов. Они измерили нейрофизиологические симптомы, вызванные аспартамом, и предупредили о неблагоприятных нейроповеденческих эффектах. В целом, старайтесь не употреблять искусственные подсластители. Если вы любите сладкое, выбирайте продукты, содержащие сахар в натуральном виде, например, фрукты. Ваше психическое здоровье начинается со здоровья кишечника. Поэтому относитесь к себе доброжелательно и убедитесь, что вы обеспечиваете ваш мозг и тело питательными веществами, в которых они нуждаются. Замечали ли вы, как вы себя чувствуете? Если измените свой рацион, сообщите нам об этом в комментариях ниже. Пожалуйста, поставьте лайк этому видео и поделитесь им с кем-нибудь, кто, по вашему мнению, может получить пользу. Как всегда, ссылки и исследования, как всегда, указаны в описании ниже. До следующего раза. Берегите себя.